Вот, ребята, первая моя сборка котла. Посмотрите, посоветуйте. Может, где-то чем-то ошибся, неправильно сделал. Посоветуйте, напишите в комментариях. Первый раз собирал. Жду ваших комментариев. Всем удачи!